привет мои дорогие друзья привет дорогие мои подписчики как я уже говорила э, в, в стриме что э, мы поменяли интернет и вот мобильная компания сделала нам э, небольшой подарочек в общем мы сейчас идем в кино э, вот я уже показывала э, это место в одном из своих видео что они, В общем, они нам оплатили один билет, мы идем вдвоем, один билет бесплатно. Вот такой подарочек, потому что мы теперь дружим с другой мобильной компанией, у которой интернет более с высокой скоростью и дешевле, чем у нас был. Так что оставайтесь со мной. Фильм я, конечно, снимать не буду, потому что у меня в прошлый раз YouTube заблокировал, где я вставила кусок фильма, который мы смотрели, и включил авторские права. Поэтому сниму только то место, где мы и будем смотреть это кино. Это торговый центр гиганты «Гигант» переводится, и здесь на последнем этаже кинотеатр. Ну, а пока отключаюсь, друзья. <с> До следующего сюжета. Так, это я показываю для новых подписчиков. Здесь можно оплатить билет, выбрать себе место, выбрать кино, которое вы хотите посмотреть. Но здесь оплата только банковской картой. Вот, видите? Вот такие автоматики. А мы будем оплачивать в обычной кассе наличными. Вот. здесь кафе. Там мы ждем время сейчас свое. что там билетик проверили. Контроль. Вот такие нам билетики дали. Вот они с рекламкой Макдональдса. Обычно билеты от 7 до 9 евро. Нам дали со скидкой. На человека вышел билет 3 евро 65 центов. Ну, как я сказала, один билет бесплатный. Тут они выдали два билета со скидкой. Вот. Так, ну все, контроль там уже проверяют. Сейчас муж придет, пошел покурить. И мы поднимаемся в зал. Поднимаемся на эскалаторе. Тут, по-моему, 10 залов, если не больше. Море, а какие зала? Uh, так СИКС СИКС эсэй Так, вот, mm -hmm. ну, вот Идем в наш зал mm -hmm. Второй Третий, четвертый Шестой. <реклама> вот такой тут зал, вот такие тут кресла опять показываю. Видно кому-то. Вот. Ну что, усаживаемся. <соценно> Попкорн мы не брали, <соценно> вот и ждем начала сеанса. Хорошо. Итальянцы не торопятся на начало сеанса, поскольку здесь в начале фильма будет примерно минут 10 идти реклама. Если фильм длинный, где-то через час будет перерыв, ну они тоже пускают рекламу. Можно выйти в туалет, можно пойти себе еще кофе купить, или кто-то жует попкорн в этот момент. Можно купить, кстати, попкорном В воздухе пахнет <смех> Мы такое не едим Мы пришли насладиться Просмотром И посмеяться от души <смех> Вот <смех> Комедия называется "О Одиолистате Что-то про лето Вот А я ненавижу лето, вот, по-моему, я что-то подумала вначале, Дио – это ж бог, но другое слово. Так что сегодня смеемся от души. Я уже начинаю смеяться. Так что хорошего всем вечера. Отключаюсь. Так это реклама идет. <смех> <смех> <смех> <смех> Опа! <смех> Non sono giocchi. Stai decidendo tu per tutti Saverio. Che ci vuole. 16 marzo a Bologna. ww.cosmoprof.com. Io sono la prima luce del giorno. Un tuffo nel piacere. Il momento d'oro. Sono il sogno che parte da lontano e arriva ovunque. Sono l'accordo delle arabiche più pregiate. Io sono l'armonia. E il mio nome è la Lavazza Qualità Oro. Nuovi qualità oro e caffè d'altura. Sinfonia perfetta. Molto buon coffee. No, così. Ho la prima serie e... Небольшой интервал, пять минут рекламы. Сюжет фильма заключается в том, что один человек сдал дом сразу трем семьям итальянцев, которые отправились в отпуск. И все они встретились, когда заселились в этот дом. Всех приключения истории. Вот. Но полфильма итальянского мата. Это что-то. Надо учить итальянский, чтобы это понять. Вот так вот, друзья мои. Вот видите? Часики там. Через почти 4 минуты продолжение. Ну, а я отключаюсь. Ну вот и закончился фильм, насмеялись, нагоготались. Два часа почти шел фильм. Вот, в общем, понравился мне этот фильм. Самое главное, чтобы вам на пути встречались очень добрые люди, вот, которые станут вашими настоящими друзьями впоследствии и никогда вас не кинут в беде вот такая концовка у фильма была ну все друзья мои всем хорошего вечера у нас уже стемнело вот. Не сидите дома, не сидите возле компьютера, выходите гулять. А тут и дождь был, оказывается. Ух, как налило! Вот так вот. Отдыхайте. Учитесь хорошо отдыхать. Что в вашей жизни... Всегда было прекрасное настроение. Каждый mm. день. Несмотря ни на что. Все, друзья мои. Отключаюсь. Вот мы едем на лифте, стеклянном. Сиси. Вот так вот мы тут да, да. катаемся.